Дороги шел с гитарой за спиной, а дорога-то окончалась рекой, пропитан порохом и запахом войны, Запас пришел домой, но был судьбой ты На, на соседнем берегу его был дом, А река смеялась сожене мостом, И где-то лодка тут была недалеко, Затонула или ветром унесло сняв Остановился и спел про любовь И что не смог увеличь И не вернуть, которую вновь Он по дороге назад Помнил адрес и где лежит ключ Но сотражала рука увидит в небе скопление туч Он новой не героем был не на словах на теле раны гимнастерка в орденах Но подошел он к дому, вдруг залаил пес обьяный а вдруг друг сдержался, смех потоком слез. И сжав ладонь в кулак, не чувствуя руки Он удалился прочь от берега реки И к двух сердец и стрелы Он возложил свои дешевые цветы И снял с Остановился, не спел пролючить что не смог убить, и не вернуть которую вновь. Он по дороге назад Помнил адрес и где лежит ключ, Но задрожна рука, Увидев небескопление небе туч.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 Спасибо.